Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В нашем новом обзоре мы познакомим вас со смесителем для раковины от чешской компании IMPRESS смеситель коллекции Валтицы с артикульным номером 05320. Все смесители IMPRESS совершенны, они качественные и надежные, экономно расходуют воду, имеют утонченный оригинальный дизайн и при этом сохраняют соотношение цены и качества. Смесители коллекции Валтицы отличаются ровным изливом. Высота смесителя 158 мм. Длина излива 111 мм. В данном смесителе используются испанские керамические картриджи Седал класса А. Они гарантируют качество продукции, бесперебойную работу, точность регулировки струи и температуры воды как при низком, так и при высоком давлении. Также картридж обеспечивает более 500 тысяч циклов работы. Данный однорычажный смеситель предназначен для врезного монтажа, у него одно монтажное отверстие. Аэратор в данном смесителе от немецкого бренда Neo Perl. Такой аэратор обеспечивает низкий уровень шума воды, защиту от налета и экономный расход до 7 литров в минуту. Смеситель покрыт износостойким хромовым материалом, имеет никелируемый латунный корпус и выполнен в современном дизайне. Имея хромовое покрытие, смеситель, вне зависимости от срока эксплуатации, сохраняет свой блеск. В комплект поставки входит смеситель, гибкие шланги подвода воды, монтажный набор, инструкция по монтажу и гарантийный талон. Длина гибких шлангов для подвода воды 35 см. На изделие действует гарантия от производителя сроком 5 лет. Заходите на наш сайт и покупайте только качественную продукцию IMPRESS. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями.